Так, на второй этаж. Новости, наверное, нормально все с новостями. А. Может есть. А это. Может мой код устроить? Ха! Интересно. А, а во второй. Пошли, меня вот такой карманист. Это делаем. А! Давай, давай холодильник, ходик, холодильник поставим, потому что ничего Холодильник. А еще лучше еще, еще, а ещ, кроме холодильника, вот это мне надо взять. Быстрее. И вот это еще холодильником а то я потом что у нас холодильника эм... я не понимаю что такое пока что не не до конца что-то понял кое-что Литал да, я поставлю по а это что? А особенно на, на, на кровати такой чуваку. А, водка, это порушил. По, по И что там. Ага, что-нибудь что то есть по пожарить можно, да? Да? Так, так, да? Может уже садик посыл. Um. Uh. Хорошо. А -а -а. О, да, телек. А, что это? О, да, да. Давай ему вообще давай. Хе-хе-хе. Э, да. Короче. Пусть украли. <смех> а, ну как обо сейчас тут лучше куда куда-то поставить? Что тут еще можно сделать? Например, может еще что-нибудь? Стряпу. А, на улице. Сделаю кое-что. На улице кое-что поставить. Ух ты, может сейчас пойду на улицу ночью, да. А, пожалуй, я по-сплю сначала. Да. мне еще, кстати, второй дом еще надо делать. Смотрим. Так. А, а, а, проснулся. А, вот, все. Продолжал я. Так. Ух. Дорожка. О, бассейн. Yeah. Oh. Oh. Это хорошо давим дом сегодня. А еще надо тачку мне поставить. Так, где у нас нормально где-то? Вот, наверное, туда у нас. Так. Вот так хорошо совет. Так... стулья здесь. Так... Тут посиделки строим. Сейчас. Посетелки строим. А! где -а -а! нельзя подняться. Соразе. ух и, и, и, ставь стул тут. Здесь тут ставь. Давайте. О, ставьте стул. Ох, и что ли там? Сюда. И вот сюда ставьте. Потому что тут у нас будет стол стоять. Вот. Делаем так, так и вот так, чтобы было удобнее. Здесь тоже ставим. Вот тут. тут. Стол. Будет бы поменьше, пожалуйста. Хотя на пиках не меньше стол. Такой же будет столик. еще поставим смысл пожалуй вот тут а -а -а, я застрял себя, сам замучил а -а -а. я застрял Ух. такой вот. Это а, вот. вот так. Может красную дорожку поставим? Давай. Коврик. Красный коврик вот. Ставим красную дорожку. тот тоже красный кусок я успел еще не застрял коврик коврик был пожалуй будет наверху Сейчас, например, я поставлю коврик. Давай вот так. Да, вот так. А если что, то с тем убедается коврик. И балкона, да? Балкона у нас никакой делал алкогольно украсть так там еще есть где место где я не поставил коврик. а здесь еще есть Так. Пожалуй, тут еще что-нибудь надо поставить, потому что тут нету надо нормального че-то. Нет. А что делать? Я не понимаю. И что делать? Могу ставить. душевая новинка так так Я не знаю как она наработает мне душ надо сделать какой не знаю делать, какой, -то, какой -то душ Они не наработка потому что тут нет туалета не на туалет Делать туалет туалет хотя тут не должен быть туалет это же коттедж это должен быть шурачка должна быть короче будет наверху мне туалет а, конечно же это нехорошо ночью стоит но... Свички-то поют. Ой, а, какой-то сундук у меня есть? Сундук. Сундук. Всему старый кастермадный да, сундук у на крыше. где-то наверху у меня там сундук лежал А, да наверху наверху да да да да может это ванну? ванну из ха ха ага, вот так надо провести. короче не надо Это поставить, там еще надо поставить вот это, там тоже поставить, да, да. Потом еще надо поставить этот. вот это и, если не ошибаюсь, еще вот это поставить. Одет программу. -а -а. Я окей. Я к вам, блядь. поставить кое-что, например, вот это. Туалет. Йошкин! Это ч было? А -а -а -а просто ничего. Короче, мне надо кое-что сделать. Надо взять.